Всем привет! Сегодня у нас обзор новинок. Это подвесные светильники под лампой МА-16, патрон ГУ-10. Они представлены в двух цветах, это черный и белый, и в двух размерах. Первый размер это 28 см, сам цилиндр, чуть поменьше 20 см. Сейчас мы с вами проведем распаковку светильника подвесного размером 20 см. Итак, что у нас идет в комплекте подсказки? Монтажный комплект, сам светильник, а также инструкция. Корпус светильника у нас изготовлен из алюминия, шнур, он идет в мягкой тканевой оплетке. Легко и просто заменить лампу. Необходимо открутить верхнюю часть светильничка. И вот у нас с вами патрон. Патрон изготовлен из керамики. Все провода у нас уже выведены и закреплены в клеме винтовой. Таким образом выглядят чаши. Легко и просто регулировать длину самого подвеса. Здесь необходимо открутить винт и отрегулировать длину на той высоте, которая вам необходима. Таким образом светильник выглядит во включенном виде. Светильники можно объединять группы и чередовать, например, размеры, либо же цвета. А также их здорово объединять с нашими накладными бочонками, с поворотными, либо со статичными разных форм. Все вместе будет смотреться очень красиво и стильно. Продолжаем обзор подвесных светильников. Также у нас имеются светильники подвесные с акриловой декоративной полосой. И сейчас мы продемонстрируем, как он выглядит в включенном виде. Красиво засвечивается акриловая полоса. Корпус светильника изготовлен из алюминия.